Это было вредно, и видно, что у людей начинала болеть голова, и с 50-х годов стали вводиться нормативы. Для работающих норма была 100 микроватт на сантиметр квадратный в течение 15-20 минут в течение рабочего дня. А в 70-м году норма была запретительная. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон Владимир Тюняев. Сегодня мы продолжим вторую часть ответов на вопросы от корреспондента РЕН-ТВ. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. На телевидении в текущую десятилетку показывали да, генераторы белого шума, так называемый, который генерирует определенную частоту воздействия на пациента. Но есть приборы, которые лечат определенные виды заболеваний. То есть, используя высокочастотные генераторы с определенной модуляцией, можно воздействовать по биорезонансу на определенные органы и системы, которые могут на время, подчеркиваю привести себя в норму, но я и наша организация считает, что это неправильно, потому что идет нарушение и внешнее вмешательство в организм все равно ведет к нарушению его функций. Только человек сам может, осознав, в общем-то, восстановить себя. Все врачи говорят, все болезни от чего? От головы. Поэтому и мы утверждаем, что лечиться надо самостоятельно. Использовать что-то, но временно, для того, чтобы снять какие-то эффекты вредные, но временно. Главным боли, усталости, песок в глазах, когда сидят у компьютера долго. Ну, вы посмотрите, да, 15 минут, дети сидят у компьютера, у телевизор 4 часа. Вообще уже нет разницы между рабочим местом, где интересно, до сих пор есть нормы вот, в различных организациях, которые работают со свч излучателями там 6 часов рабочий день, 15 минут перерыв каждый час. Укороченный рабочий день, увеличенная зарплата, молоко и увеличенный отпуск. В данном случае дети находятся точно в таких же условиях. В интернете висит интересная информация, что в СССР было запрещено использование использовать микроволновопечения. Этой информации как одного источника постановления я не нашел. Но, учитывая, что в 70 году санитарные нормы ограничивали для населения одним микроваттом то печь сейчас по предельно допустимому уровню 10 микроватт. То есть априори уже нельзя было использовать ее, потому что один микроватт норма была. Вот поэтому ее и нельзя было использовать. Но не это главное, по сути дела. Китайцы вообще из кухни уходят, когда готовят. Готовить нельзя, потому что питание, которое в ней приготовлено, это помойка. Все свойства мутируют в микроволновке. Полностью меняется информация о продукте. Все великие повара что говорят? Как можно меньше трогайте продукт естественный. Тогда вы будете здоровы. Вот будет конгресс о долгожительстве, о проблемах долголетия. Там как раз много статей опубликовано, что раньше, даже в средние века, когда какой-то там из высоких или может болел, то врач заходил в первую очередь куда? На кухню. И смотрел, что едите. Что, вернее, готовят повара для того, чтобы... Он говорил, что в первую очередь 50% по нашим исследованиям за последние 50 лет, 50% физических заболеваний это от питания. Гармонизируйте питание, 50% болячек улетает в две недели. В метро создается свое экстремагнитное поле, естественно. Стенки отражают метро, отражают способности и мрамор. Мрамор, кстати, тоже излучает, но он уже излучает традиционное небольшое но излучает. и вот это наложение всех полей естественно приводит к напряженности поля что такое напряженность при напряженности если мы вспомним сапромат чем выше напряженность тем быстрее ломается даже металл любая система любой материал в данном случае Адаптация человека уменьшается. Люди, которые говорят, что это безопасно. Человек адаптируется подовсюду. Да, он может адаптироваться, но проживет, может быть, десяток лет меньше или двадцать. Наш зритель Андрей Михайлов задает вопрос, что чувствительность измерения рамки биолокационной зависит от чувствительности человека. Да, это так. Чем лучше человек проводит энергию, тем, тем точнее и быстрее показывает рамка ответ на заданный вопрос. Хочу напомнить, что вскоре у нас будет вебинар, вы можете подписаться по ссылке на этот вебинар, который позволит вам овладеть навыками и умениями работы с рамками. А это позволит, в свою очередь, вам ответить на многие вопросы, которые вас волнуют. Человек – открытая система, в него входят все космические излучения, входят земные излучения. Он как передающий генератор, и принимающий антенну. И все, он открытая система. Без этого он умрет просто. Если экранировать голову, то человек не проживет и нескольких дней экранировать. Накрыться одеялом экранирующим, то тогда он как в не оказывается. У него не выходит, не входит в него ничего. Внутренняя система, наверняка, практически мы об этом говорим, что практически все больные. Начинается в собственном соку вариться все. Нет обмена с внешней средой. А нет обмена, значит, человек начинает потихонечку-потихонечку загибаться. Потому что нет выхода токсинов, нет выхода негативной информации, нет входа позитивной информации энергии. Поэтому это вредно вообще-то, нельзя этим пользоваться. Пользоваться можно только с знаковыми системами, которые были приняты раньше. Вот обереги, например. Да, они могут работать только индивидуально. Все индивидуально, как все врачи говорят. Нельзя панацею для всех одну сделать. Она может в каком-то диапазоне работать для всех, для усредненно, но все должно быть индивидуально. И лучше жить в хорошем месте, благоприятном, а не в патогенном. Лучше одеваться в нормальную одежду, женщину носить женскую одежду, мужчинам как раньше говорили в волосах сила значит волосы нельзя резать поэтому вот все это быт обычаи они не просто так писались и исполнялись это все работало на здоровье на продление рода на связь родовую и в итоге на гармонизацию пространства но саждали сады строили красивые храмы, строили красивые дома и радовались жизни, что является главным. Итак, вы посмотрели вторую часть ответов на вопросы корреспондента РЕН-ТВ, на которые я ответил по всем практически вопросам, которые насущны были. И это было 16 лет назад. И те же вопросы мы освещаем сегодня. Ничего не меняется в нашей жизни, в нашей именно жизни, в том направлении наших усилий, нашей работы – по очищению пространства жизни, по созданию гармонии вокруг жилища вашего, по созданию той благоприятной среды обитания, еще раз подчеркну, что социальная среда обитания и вообще окружающая среда влияет на состояние вашего характера и формирование вашего характера на 90%. И те же 90% вашего характера формируют ваши болезни. Будьте здоровы! С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон, подписывайтесь на наш канал, до свидания.